Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас очередная железная собака шириной гусеницы 500 мм, длиной базы полтора. Букс представлен на катковой подвеске, на буксировщике установлен двигатель Zongshen мощностью 15 лошадиных сил. Букс представлен здесь в стандартной комплектации. Данный буксировщик будет использоваться вместе с нашим модулем толкач. А на модуле толкач в базовой комплектации уже установлено лобовое стекло. Стекло абсолютно прозрачное, не ломается, при морозе не трескается. Толщина стекла 3 мм, выполнена из монолитного поликарбоната. На толкаче присутствуют по желанию заказчика ручки с подогревом. Для этого мы вывели дополнительную кнопку включения-выключения, повышения двигателя и фара. Модуль толкач по электрике вместе с буксировщиком подключается через клемму ПАПА. А на буксировщике уже присутствует клемма Мама. В комплект с толкачом входит рычаг газа, тросик газа, проводка, весь необходимый крепеж для установки как сани волокушы, так и для крепления модуля дышащего толкача с основанием рамы. Толкач представлен с амортизатором, то есть по твердой накатанной дороге будете передвигаться мягко. Отбивать ничего не будет. Удары будут гаситься амортизатором. Амортизатор будет делать вашу поездку более комфортной. Также будет установлено на дышло толкача сиденье со спинкой. И уже будут передвигаться в сидячем положении. Управлять модулем толкач. А данный буксировщик уезжает у нас в Архангельскую область. Поселок Светлый. А мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника Николая со своих поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока.